Первые количественные результаты по измерению силы взаимодействия зарядов были получены в 1785 году Шарлем Кулоном. Кулон для измерения этой силы использовал крутильные весы. Их основным элементом был легкий изолирующий стержень, подвешенный на серебряной упругой нити. На одном конце стержня уравновешивался легкий маленький шарик, рядом располагался второй такой же шарик, закрепленный на подставке. Диаметры шариков выбирались много меньше, чем расстояние между ними. При увеличении величин зарядов шариков, абсолютная величина силы взаимодействия возрастает. Поэтому можно утверждать, что сила электростатического взаимодействия прямо пропорциональна произведению абсолютных величин зарядов. Знаки зарядов определяют только направление сил взаимодействия. Одноименные заряды отталкиваются, разноименные притягиваются. Изменение расстояния между взаимодействующими шариками также влияет на величину силы взаимодействия. При увеличении расстояния сила взаимодействия уменьшается, а при уменьшении увеличивается. Точные измерения позволили установить, что сила взаимодействия обратно пропорциональна квадрату расстояния между зарядами.